Всем привет! Наверняка вы так же, как и я, когда вы были маленькие, мечтали о своем собственном спиннере. Я помню детство, когда я проходил мимо сверкающих витрин рынка и просил отца приобрести мне спиннер. В ответ я слышал, это игра для даунов. Но сейчас я стал взрослым и могу себе позволить приобрести себе свой собственный спиннер сам. Вот мой собственный спиннер. Ну а если вы такой же маленький, какой был я, сейчас я вам расскажу, как сделать офигенный спиннер своими руками. Поехали! Для этого нам понадобится... Ручка, от клей ПВА, крышка от кока колы резинки, ну и, конечно же, картон. Сейчас я вам расскажу, как сделать спиннер в домашних условиях. Итак дорогие друзья Дома было слишком жарко Поэтому я решил переместиться на улицу Наверняка у каждого из вас в гараже есть вот такое йо-йо Оно нам и понадобится Пойдемте со мной Итак У нас есть ее. Пол спинера уже готово Достаем вот этот подшипник И далее берем форму спинера, Вырезаем ее так как показано на видео Берем картон Берем спиннер Обводим спиннер по контуру. Затем вырезаем то, что мы обвелили Эй, пиздюк! Что? Подожди ну, вот, да! Ой! Да? Смотри Видишь? Йо-йо Йо-йо! Йо-йо! Это... Ну -йо. и чё? Это как спиннер, только это лучше спиннера Смотри. И чем же она лучше? Смотри, сейчас я тебе все объясню. Давай, парень. Дай, Дай. Дай, Дай спиннер. Я пошел... На. Да не воды! Вот, дорогие друзья, у нас получился спиннер. Абсолютно бесплатно. Спасибо за просмотр. Снимите. Просто. Вы спинер хотите? Как вам спинер? Вы любите спиннеры? Магия! Это магия скины. <свистон> <свистон> <свистон> это все, это все. <свистон> это что за физики вращения химии? Это игра для Дауна.